Это новый коттеджный поселок в городе Сочи, причем уровня прям бизнес-бизнес. Какие виды, какие у нас здесь горы, снежные шапки, горный хребет. Почему вот не какой-то любой дом в коттеджный поселок в городе Сочи, а именно твои лавандовые дачи? Вот как бы ты его выделила, может? Зачем в сонузле панорамный актуал? Да, это же кайф. Вот ты представляешь, ты принимаешь ванну, а перед тобой открывается Кавказский хребет. Мы в Сириусе. Прописка да. Сириус. И прописка Вау! Сириус. Уважаемые друзья, привет вам. Огромный сочинский привет. Из города Сочи, само собой разумеется. К вашему вниманию я сейчас представлю интересный новый объект. Это новый коттеджный поселок в городе Сочи. Причем уровня прям бизнес-бизнес. Настоящий бизнес. Бизнес. Вот сейчас я вам все это расскажу, покажу. А перед тем, как начать, смотрите внимательно, какие виды, какие у нас здесь горы, снежные шапки, горный хребет. И, конечно же, это у нас, видите, да, зелень, красота. И комплекс наш называется «Лавандовые дачи». Почему «Лавандовые дачи»? ХЗ его знает, сейчас мы об этом узнаем. Пойдемте, дорогие друзья. Сегодня буду вещать э, я. В тандеме с Анной. Сейчас мы ее увидим, и она нам подробно все расскажет. И, как говорится, в формате вопрос-ответ мы сейчас узнаем, что это за проект. Смотрим сюда внимательно, в другую сторону. Здесь у нас полностью видно море. И заходим. Сейчас мы ее увидим. Сейчас мы ее, как говорится, расколем. Привет. Привет. <-tell> так, дорогие друзья, это она. Она. Ну, тебе не привыкать, ты уже звезда. Твоего ютуб-канала. Представитель застройщика и моего ютуб-канала. Дорогие друзья, Анна, расскажи, что у тебя за проект? Вот видите, вот классное у тебя, смотрю, сделали. Лавандовые дачи. Почему лавандовые? Что у вас тут лаванда растет? Что, почему? Конечно, у нас будет расти лаванда, и в ландшафтном дизайне каждого дома мы будем высаживать нашу прекрасную лаванду. Вообще лаванда, ты же знаешь сам, да, прекрасно. Что такое лаванда? Трава. Это а, делают специальные а, процедуры, с лавандой, понимаешь? И поэтому лаванда у нас ассоциируется со спокойствием, умиротворением и гармонией. Да. Собственно говоря, мы в таком месте и располагаемся, что когда ты сюда приезжаешь, ты действительно приобретаешь спокойствие Море. и гармонию. Да. Вот эта лаванда, вот скажи, пожалуйста. Это лаванда. Это вот она вот так и выглядит, да? Да, она именно так и выглядит. А еще она очень круто пахнет, поэтому... А, вот она у вас, как вот раз она. лаванда. Слушай, ну да. в Сочи лаванда растет вообще, нет? Конечно, она растет. Такая лаванда. У тебя это, штаны под цвет лаванды, можно сказать. Ну, почти. Да, почти. Что за проект? Давай, рассказывай. Кроме того, что у вас тут да. продаете лаванду, это понятно. Нет, лаванду мы не продаем, лаванду мы сажаем. А продаем мы коттеджный, <сё> пос... коттеджный О, поселок. Да. Лавандовые Дим, дачи. ты что туда-сюда ходишь? И, не, а а туда вот, туда вот так, вот так, вот вид лучше. Да, вы, Разный ракурс. Со, ракурс. Со всех сторон Сюда, снимаем да. твою лавандовую дачу. Давай, давай. Сколько давай. у тебя домов будет тут? Давай, я расскажу все по порядку. Хорошо? Хорошо? Давай, давай. Итак. На нашем земельном участке расположится 10 отдельно стоящих домов площадью от 139 квадратных метров до 193 квадратных метров. У каждого дома своя собственная территория с бассейном с двумя парковочными местами и ландшафтным дизайном. Все дома у нас выполнены в едином архитектурном вот таком вот стиле. Они все одинаковые были. Они все одинаковые. Площадь разная. Единственное... Площадь разная, дома одинаковые. Конечно. Угу. А, Расположится они все а, каскадом. За счет уклона местности, ты хочешь да, сказать? Да, да. Мы сейчас, сейчас а -а -а. с тобой выйдем на территорию. Покажем участок я сейчас. Покажу. Да, конечно. Каждый дом видовой. У нас открываются виды на море, а с другой стороны на горы. Ответ, да, кстати, я уже сказал. тебе повезло больше всех, потому что горы сегодня да я видел, вообще сумасшедшие горы у тебя. Видно. Да, да, да. Вот море у тебя хорошо видно, смотри как. Море и еще у нас национальный парк, соответственно, да, ты сейчас скажешь, что тут еще что-то Национальный построится. парк это вот то? Еще что-то. Вот эти ничего деревья. ничего не построится, да. Это национальный Парк. Очень приятное соседство, местный колорит, конечно же, присутствует, но его совсем, совсем, совсем чуть-чуть. Mm -hmm. Вот, а, по. Давай конструктиву поговорим немножко, Давай расскажи. Пошел уже на территории. Почему вот Вам не какой-то любой дом, в коттеджный посел в городе Сочи, а именно твои лавандовые дачи? Вот как бы ты его выделила, может быть? Вот, извини, забегаю вперед. Это самый лучший проект в плане того, что здесь застройщик позаботился в первую очередь о наших будущих покупателей. У нас простор, у нас свежий воздух и горный, и морской. У нас уникальные планировки, которые мы разработали. Их всего пять. И всего 10 домов, всего 10 собственников. Закрытая территория. Центральные коммуникации, бассейны. Вот сюда заезжаешь и не хочешь отсюда выезжать. Очень качественные, дорогостоящие материалы, которые мы используем в нашем строительстве. Наш фасад. Это Какой фасад? вентилируемый. Выполнен из э, фиброцементных панелей японской марки Асахи. Давай покажем. Давай, показывай. У нас есть уже демонстрационный материал. То есть вот так вот выглядит наш фасад. Утеплитель 5 сантиметров. И наши э, фиброцементные панели. Это экологически чистый материал. Сам производитель дает гарантию 50 лет, это самоочищающиеся, не выгорают на солнце. Ну, это другой Имита... материал, да. Имитация натурального камня, дерева и бетона, вот как мы с вами да, сейчас смотрели, это все красиво сочетается в едином вот таком вот а, доме. Да, видимо, везде, узнаем. Везде, везде у нас панорамное остекление, алюминиевые профили с графическим напылением. Защита от ультрафиолетовых лучей. Террасы на первом этаже, на втором этаже. Всего 10 домов. Всего лишь. что 10 так 10 мало? Домов. А вот такой вот у нас уникальный проект. Фишка-то. Вот смотри, ты за две недели продала два дома. Осталось да. 8 домов. Да. Да ты такими темпами скоро все распродашь, что-то продавать ничего не останется. если долго будешь к нам ехать, то и тебе ничего не достанется. Твоим подписчикам ничего не достанется. Плюс мы э, на самом старте. У нас э, сейчас этап котлована. Э, составляется договор купли-продажи на земельный участок и договор подряда, где твои будущие наши вернее будущие покупатели могут ну скажем так насти нести корректировки потому что э, дома у нас уже распланированы то есть они будут с перегородками э, вот это мы сейчас смотрим планировку 193 квадратных метра большая кухня гостиная с выходом на террасу э, которая у нас составляет э, почти 21 метр э, где установлена зона барбекю то есть туда Встраивается дымоход и можно П жарить мясо. Покажешь на Три участке спальни. Примерно? Давай про планировки чуть-чуть договорю. Э -э у нас получается гостевая спальня, гостев гостевой санузел на первом этаже. Три спальни на втором этаже. Рабочий кабинет для мамы, папы, для кого угодно. Можно даже сделать mm -hmm. игровую. Большой санузел с панорамным окном с видом на горы. Где, где ты такое видел? Красивый где? санузел, блин. Зачем в санузле панорамные окно? Блин? Да, это же кайф. Вот ты представляешь, ты принимаешь ванну, а перед тобой открывается Кавказский хребет. Да, вот он. Вот, Грубо говоря, вот такой вот вид у вас из санузла вот как раз-таки вот туда. Вот. вот. Обалдеть. Вот. Красиво в туалет сходить. Это прям будет зачетно с таким видом. И, и, и где наши, как говорится, дачи? Смотри. Сейчас я тебе расскажу. Мы сейчас территориально находимся вот здесь. То есть у нас э, наш земельный участок расположен вот таким вот образом. То есть вот такими каскадами. Да? Оттуда? Сюда а, вот он, да? Да, да, да. Вот границу вот видно. Вот заборчик у нас поставлен. Это граница. Здесь у нас расположится дом 162 квадратных метра. Вот где мы сейчас с тобой стоим, это 193 квадратных метра. И э, соседний дом 183. Они расположены вот здесь. Вот. вот эти дома уже проданы. О них сильно много говорить mm -hmm. не будем. И пойдем... Это, Кстати говоря, вот эта сторона морская. И э, из этих домов также видно горы. Ну, вот эти панорама 360. Вот эта сторона, когда мы с тобой сейчас прогуляемся, там именно для любителей... Гор. гор и с этой стороны у нас получается а, вот именно граница вот где опорная стена Черным. А, то есть, смотри, вот этим уголочком каким именно местом мы соприкасаемся вот с той вот. Вот прямо вот этим уголочком к уголочку а, к тому. И потом получается у нас сейчас да. вот идет, да? вот это уже национальный парк, Слушай, здесь ничего такие не будет. Классные деревья вообще, вот я смотрю. Очень круто, да. А здесь еще можно, допустим, ну мы уберем заборы, либо э, будущий собственник захочет сделать себе выход к национальному парку, да, чтобы прогуливаться. Там еще течет речушка, можно собирать грибы да. и ходить. Вообще очень круто. Вот условно мы сейчас стоим на крыше вот этого дома. Угу. То есть вот она наша панорама. Ниже еще у нас расположатся дома. Вот. Земля выравнивается. Вот уже к нам приехал строительный наш дом. Непосредственно для прораба будет вагончик. Для прораба, для строителей, да. И мы начинаем расчищать территорию, выравнивать земельный участок, ну и соответственно приступаем к опорным стенам и свайному полю, потому что под каждым домом будет свайное поле. У тебя комплекс это бизнес-класс, комфорт. -класс. Бизнес это бизнес-класс, а, закрытая территория. А, на въезде мы устанавливаем ворота, которые будут открываться mm -hmm. с помощью гаджетов. Ну, пик пук фак Нажал, заехал? А, нет, позвонил и заехал. А, позвонил. позвонил. Слушай, ну, будет ландшафтный дизайн, правильно? Да, совершенно верно. Ландшафтный дизайн, естественно, с присутствием лаванды. Да. Обязательно, да. обязательно будет лаванда на территории каждого дома. Почему именно лавандовые дачи? Вот не могу понять. Я понимаю. Ну вот, не, не фихуевая дача там, не тополины, там, не знаю. Там... Красиво же звучит лавандовые дачи. Ну, вроде и симпатично. А вкусно пахнет лаванда? Вот честно, блин, только у тебя вот в вагончике дача об этом задумывался. Вроде а не... я тебе порекомендую, знаешь что, перед сном, Просто, вот я тебе сейчас дам веточку лаванды, ты ее вот так вот перед сном потрешь и будешь спать, как младенец. Я вискаря, может, и буду спать, как младенец. Ладно, все, молчу. Ну кому что? Кому лаванда, а кому вискарик перед сном? Слушай, ну ладно, все. Короче, чтобы вы все спали э, крепко. В общем, дорогие друзья, хотите спать крепко, покупайте коттеджный поселок Лаванду. Дорогие иначе. друзья, еще мы хотели э, вам рассказать вообще чуть-чуть по локации. Это поселок Черешня. Ее уже официально присоединили к ПГТ Сириус. Мы в Сириусе. Мы в Сириусе, прописка да, Сириус. И прописка Вау! Сириус. И крутые подъездные пути. Ты можешь сюда заехать абсолютно на любой э, машине. Также мы доделаем нашу дорогу. Рядом магазин в пяти минутах пешком. Да, Суперский детский сад на территории Росгвардии. до да. э, э, Имеретинки ехать 15 минут до центра Адлера, 15 минут до аэропорта. Мы его, кстати говоря, да видим. Да, его. да, да, да. Вот, вот, вот. 7 минут до ЖД вокзала, 10 минут. Тут все круто, близко. И самое главное, что в летний период, да, когда мы переживаем самые жесткие а, пробки... Ты до эмеритинки, до Красной Поляны добираешься вообще, вообще без абсолютных пробок. Да, это очень важно. Прекрасно. Слушай, э, все у нас, разрешение получено на все 10 домов. С да. документацией у нас все идеально. Идеально. Все регистрируется, земельные участки у нас в Росреестре по договору купли-продажи, можно даже в ипотеку. В общем, с буквы закона у нас все чики-пуки, просто равнение некуда. Да. Да, Дим, и так как на старте, да, озвучим, что у нас есть лояльная система рассрочки, вот, опять же, все это индивидуально, беспроцентная. но беспроцентное на год, без удорожания, то есть угу. сейчас реально можно зайти и купить очень крутой дом с рассрочкой. На год? На год. Минимальный первоначальный взнос? 30 процентов. Нормально уже, тогда уже нормально молодец, хороший у тебя лавандовая дача, пойдем там посмотрим в ту сторону туда вид мне тоже нравится, то есть у вас тут вообще выбор по сути дела, есть э, горная сторона, пока сказать, пока тебе... есть, да, ну реально есть выбор есть морская сторона, выбирай кому что нравится то есть, на... согласна с тобой полностью на вкус и цвет выбирай пожалуйста в общем Прикольный твой коттеджный поселок, он мне уже нравится. На территории будет ландшафтный дизайн, размеры земельных участков. Многие интересуют, вот я хочу там большой земельный участок, мне многие говорят. Да, вот, Дим, ну, согла большой. согласись со мной, да? Что вообще, вот как бы в Сочи э -э соотношение большого земельного участка это как минимум 5 соток. Да? Это считается да. огромным просто. Огромный огромный. <с>: <APL1> <comfortable>. У нас земельные участки от 3 соток до 5-25. Ну, есть добавить. дом, кому нужна большая площадь земельного участка. У нас еще он есть в наличии. Еще. Есть, да? Еще тут? Да, вот еще чуть-чуть, и -чуть, его, его заберут. Ну, круто. Что бы ты еще отметил? Вот что им, давай скажем, что-то уже, чтобы они решились, например. Есть что добавить? Приезжайте. ну, Во-первых, да, камера не передает, не передает а, всей красоты а, и всего масштаба, то, что мы видим сейчас с Димой своими глазами. Да, О, моя что, моя. Что, что бы мы сейчас не говорили, как бы мы красиво всего не описывали, но реально сюда нужно приехать лично самому. Согласен полностью. Все. Поздравляем вас, дорогие друзья! Вы увидели лавандовые дачи. В общем, я и Анна будем ждать вас. Раз, два, три, четыре, пять. Будем ждать <с вас в коттеджном поселке Лавандовые дачи. все доброго! Ждем звонка!